Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам про вот такую новиночку из FixPrice. прайс. Это поласкиватель для полости рта от Willdent. Так, снижение чувствительности, природная свежесть, уход за полостью рта и брекет-системами. И содержит спирт, хлоргексидин. Он 520 миллилитров. Стоит всего 55 рублей. Так, что пишут нам? предназначен для дополнительного ухода за чувствительными зубами и деснами. Лактат алюминия в его составе снижает болезненную чувствительность зубной эмали. Экстракт ахинецея обладает противовирусным и антибактериальным свойствами, повышает местный иммунитет, полости рта, противостоит появлению, развитию воспалений. Розмарины шалфеи оказывают успокаивающее действие на мягкие ткани. Приятный прохладный аромат мяты освежает дыхание. Так, использовать после чистки зубов или приема пищи. Перед потрублением взбалтывать. Напомните, кусочек, колпачок, флаконно поласкивателем, не разбавлять. Полоскайте рот в течение одну, одну, одной двух минут. Я использовала ее после приема пищи. Что хочу сказать, вообще супер классный он Действительно кусочки пищи все вышли, когда прополоскала рот. И, знаете, бывает такое то, что я уже сколько раз пробовала ополаскивать теле, то, что когда прополоскаешь, во рту либо очень сильный сильная мята такая, что прям вообще невозможно, нужно чем-то запить, либо водой прополоскать рот, либо огорчит, либо еще что-то. А тут действительно такой приятный, прохладный аромат, как тут пишут мяты, он освежает дыхание очень хорошо. И нет такого-то, что нужно забивать, как я уже говорила, и либо ополаскивать водой. В общем, я всем рекомендую. Попробуйте. Не пожалеете за такую цену. Тем более 520 мл. Это вообще находка, я считаю. В общем, пробуйте. И еще не забывайте подписываться на мой канал. У меня для вас очень много новиночек, всяких покупочек лежит, готовится на тестирование. Так что поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В общем, как-то так. На этом все. Всем пока!